Всем привет! Меня зовут Лера, и по правде говоря, я снимаю это видео, потому что многие из вас стали делать каверы на мои песни, и нам очень приятно публиковать их в наших пабликах. Мы хотим, чтобы вас было еще больше, и поэтому я хочу снять разбор на своей песни, а именно Джон. Давай не будем и унеси. Дай". Я надеюсь, это видео будут смотреть только сами мы правильные люди, потому что все мы с вами знаем, что я не училась нормально играть. Да. Оно и видно. И есть некоторые аккорды, допустим, как в песне Джон, название которых я не знаю, но которые я постараюсь вам сегодня показать. Песня Джон играется таким образом, что в куплете одни аккорды и в припеве они меняются. И на втором куплете опять куплетные аккорды. И опять припевный аккорд. И начнем мы с аккорда АМ, только не полного. Мы ставим указательный палец на вторую струну снизу. Этот палец, который любит всякое показывать, через струну от этого на втором ладу. И мизинчик мы ставим, третий лад, последняя струна вот сюда. И получается такой аккорд. Тут же у нас все просто. Сейчас я сразу объясню перебор, постараюсь, по крайней мере. Вот у нас первые да, внешние струны. Следующие за ними нам нужны. Мы их цепляем, потом нижние, следующая Потом новый аккорд и уже берем верхнюю. То есть верхнюю, но ту же самую, что и первый раз. То же самое. И потом опять нижнюю. И потом опять верхнюю. Надеюсь, вам видно, потому что лучше я не объясню. И аккорды. То есть я уже показала, как АМ, только без вот этого вот безымянного пальца и с мизинцем на этой струне на третьем ладу и получается он звучит так затем мой воображаемый аккорд который звучит вот так вот то есть мы добавляем убираем мизинец но добавляем большой палец сюда очень плохо у меня получается его зажимать потом С и G И таким... И в припеве у нас звучат такие аккорды, как F, G, A, M, C. И они идут по кругу, пока не закончится припев. И звучит это примерно так. F, Опять возвращаемся к перебору на аккорды, которые были в куплеты. И потом на припеве опять играем эти же аккорды. Я надеюсь... Ну, я прям как смогла, честно. Вот, ну, лучше прям только, если бы ты тут сидел или сидела, и я вот так вот уже пальцами ставила. Вот. Следующая песня будет унеси, И тут все просто, потому что нет выдуманных аккордов. Каподастер, я не помню, какой на самом деле, какая моя тональность, но я поставлю на третий поверь в себя и тут такая же тема то есть в куплете у нас одни аккорды и в припеве абсолютно другие ну как абсолютно ну, просто другие и куплет у нас держится на аккордах G, D, E, M и C очень простые, ну, самые простые стандартные аккорды и бой вот такой вот Просто мой бой, который я везде я не знаю, как он будет. Помогите друг другу в комментариях, пожалуйста. И когда э, куплет заканчивается и начинаются строчки, темнеет небо идут ветер вперед, и до конца припева у нас идут другие аккорды, и это будет АЭМ, С. аккорды, то есть до, опять-таки, темнее небо, и припев уже на этих аккордах играется. Господи, я тогда наверное, не играла на гитаре, мои пальцы просто с ума сходят. <laughs> Мы с вами все поняли. Да? И последняя песня, она называется «Давай не будем», и она играется на этом ладу, это 100%. И... В ней есть два выдуманных аккорда из четырех, то есть понимаете, да? Вот, Но она проста тем, что все четыре аккорда все четыре аккорда повторяются на протяжении песни. Они зацикленные и играются до конца. И это аккорды G. Следующий аккорд, такой же как G, то есть нижние пальцы остаются на месте на двух последних струнах третьего лада. А вот эти пальцы просто это на одну струну ниже и это на одну струну ниже. Понятно? И получается такой аккорд самый красивый аккорд. Ну ладно, почти самый красивый. Один из. Следующий просто тоже будет красивый. Опять АМ на половиночку, вот так вот, и плюс с мизинчиком здесь. Да, под гитару. нормально. Вот этот вот. Это АМ вместе с последней струной на третьем ладу. Или с первой. Я не знаю, как струны считаются. Можете закидать мне камнями. А, и последний аккорд звучит так, как должен звучать. Последний аккорд, он точно такой же, как этот, просто он сдвинут до третьего лада. Считаем, как подастра, если что. То есть вот, то есть просто сдвинули, а мы вот оставили такой же. И перебор у нас такой же, как в песне Джон, только единственное, что в первом проигрыше он играется э, вот так вот. мы начинаем петь, один аккорд тянется на всю строчку, вроде бы так. Не могу себе это представить визуально. Скорее всего, да. И получается, нам надо увеличить перебор. Что сделала я? Я сделала так. Просто пальцами. Давай не будем героями Титаника Скажи пока или до свидания Я ненавижу долгие прощания Обещай не думать обо мне Когда пьешь кофе в при ресторане Принимая вам или на свидании задолго Йоу, йоу, йоу, йоу. А на этом наше видео подошло к концу. Пойду выпью кофе, что ли, чтоб, чтоб мозги на место стали. Надеюсь, вам хоть как-то это поможет. Еще раз спасибо всем, кто записывает на мои песни кавера. И если ты вдруг захочешь, чтобы мы тебя опубликовали с моим кавером у нас в паблике, то, во-первых, ссылка в описании есть на сам паблик и вообще на все, что тебе хочется там. Так громко, там, там все такое. Вот, и если ты вдруг снимешь кавер на какую-то мою песню, то э, добавляй ее в предложенную в нашу группу, и, скорее всего, тебя опубликуют. Вот, мечтая о великом, с тобой была Лера Айскевич, надеется, которая, что этот разбор станет хоть кому-то нужен. Я вас люблю, и всего вам самого хорошего. До новых встреч, пока.